Друзья, всем привет! Продолжаем нашу экскурсию по нему Сегодня я вам хочу показать 12 мартов. У нас прекрасный райончик на сайте 12 Сейчас мы с вами находимся возле ДК Жених. Ну, здесь такая, такая большая картина рекламная. Радует то, что до сих пор детки сюда ходят, занимаются. Очень много э, в городе здесь работает Приезжают сюда. И, и, и, и, ну, в принципе, в город. Покажу вам какую сторону. Это улица Покошеньки. А сейчас мы идем возле Покошеньки. Вот такой вот центр, центр недалеко от центра. Сейчас мы находимся прямо на остановке. Мы учимся так. Он показывает в городе всех сторон. Самое интересное, что есть в артере, мы стоим на улице Кротова, тоже от улица Спиной у нас легендарный Днепрошина, легендарный он был, был в советском, в советское время. Это, это был одним из крупнейших налогоплательщиков для города и для всей страны СССР тогда. Днепрошина здесь Слева, слева от себя, да, слева от самого, потому что Днепрошина это тоже очень, очень большой, скажем, город в городе, тоже был хроматный э, завод, и он строил специально для для своих рабочих, построил целый микрорайон. Сюда входит маршрутка 18, -я. Сейчас там небольшие цехи, цеха поддавали в аренду, поэтому что-то делают, поскольку, поскольку такая большая труба есть. Вот это наш 12 партнер, друзья. А здесь я сюда пришла? А здесь вот такой вот... Как мы на них нажмем, пусть это называется зеленое насаждение. Какой-то небольшой такой вот обрат. Сюда, конечно, там рожи заброшенные. Сюда, конечно, там очень много дикузеров. Как винты в сносится. Но вот так. Поэтому. Показываю вам сегодня Хварков. Прекрасный район. Замечательный. А самое главное то. Самое главное, то, что мне нравится в этом городе, друзья, это то, что здесь очень тепло. Здесь очень тепло. По сравнению с Северной Украиной и Центральной Украиной. Здесь прекрасно, теплой буквально каких-то каких 100 километров вам запорожье, а еще плюс 100 километров вам Бергянск и рядом Азовское море. Вообще здесь, здесь замечательно. Сегодня с утра и вчера была погода не худышняя, а сейчас уже выглянуло солнышко. Солнышко уже выглянуло, уже небо, небо. Но нам в объектив.. Солнышко не ударит. Я вам покажу. Я вам покажу небо, друзья. Выглянуло солнышко и настроение появилось. О, на вдалеке. Все, друзья, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Хорошего дня.